Давай, давай, быстрей, быстрей. Собаки эм. сидят. Ай! Кто? Где? Какой, Эй, какой, какой сейчас ты. год? 2022. О, я по адресу. Так Ва ты а. же ми ми ми ми -бок, ми мини бок. Мини баг. Мини бок. Или Вода. Хорошо. Где ты тут воду видел? Ладно. Привет, а ты кто? Я Алекс. Да и у меня вода это... там. Да. Алекс. Вода. Без разницы. Алекс. А, Алекс ты. Из будущего. Я, меня, я, я короче, Просто сделаю. Просто у тебя это. глаза. Короче, на вас Такие же недавно бодные. нападали Адрианы. Адрианы? Угу. Да, нападали. Короче, я хотела отправиться к вам помочь, потому что это будет очень плохо. Ну тут один из Адрианов, не помню, не припомню какой цвет, затащил меня в эту ловушку в будущем. Да. Нет. Ну, короче, я отправилась с прошлого, с прошлого, и меня вот сюда заточили. Так вот. А, и вот это твоя книга. Да, я успела отправить послание. Банк вниз. Я не помню. Я так долго то что уже забыла. Это ты, наверное, потому что мы тут нашли тебя. вот, Никогда не подумал, что за банком есть какая-то девка лежит. Слушай, скоро придет помощник Адрианов, то есть, который возглавил Адрианов, и который из-за а может... этого Адриана, появили, ну типа, за этого человека появились другие Адрианы, <сínt> <сínt> вот, это Таймтеггер, он придет сюда с... в какой-то какой момент, я точно не знаю, но талисман через кролика сломан, поэтому а мне не понадобится не твоя нет. шкатулка, ну, шкатулка не твоя, а именно у кого шкатулка, вот. И мне, нужно, мне нужен талисман кролика, чтобы вы мне дали, потому что мой сломанный. А чё он сломан? Э, а, Адриан, который вот именно тот Адриан, который там был, мне его сломал. И за это поместил мне туда. Так бы я трансформировалась и уже бы давно путешествовала, но он сломанный. Он к вами не может вызваться, и если использую, будет как с талисманом павлина. Ну ты давай мне его сюда, а я тебе дам шашкатулки. Этот а, я куда-то... А этот я отправлю мастеру Фу. Он должен быть у меня. Тогда это наружит -то временную парлич. Я потом с ним уйду. а Он должен у меня лежать. А... А... Ладно. Ладно, пойдемте. Отсюда выбираться надо. <свет> да, если что, представьте меня как старшая сестра Алекса. Чтобы... не. Алекс? Н... Да. Старшая сестра. Вау. Но так я так, и вылез. есть, Алекс. Алекс, надеюсь, все поймет. Ну, то есть, она промолчит, она не задаст никаким а, вопросом. Потому... А тут? У тебя есть чем закрыть? А, не... Что это тут за трещины везде? Никак не закрыть. Я убью а одного человека. Одного. Ой, тут а, надо тут... застроить. Ой. Починился. А, ты уже застроил. А, ну ладно, хорошо пошли. пошли. Ну, Все, пойдем. Так, да. Здравствуйте. Да, да, да, привет. Здрасте. Здравствуйте. Ой, боже, кто там такой? Так, так идем. В... Пойдем, я тебе покажу. Вот, это какой-то новый Где город. Где ты будешь меня ждать? Так, за мной. Вот Котик, сюда. может быть, ты тут останешься немного, ненадолго. Нет, котик, котик со мной будет. Так, ладно, идем наверх. А через пространство. И вот сюда. Нельзя, я думаю, Адриан поймет. Ой. Ладно, понял. Заходим. Прыгай. Вот тут. Вот тут. А, вот тут. Прыгай. Прыгай. А. На один раз спускайся сюда Что такое так а ты вообще ой мастер фу здравствуйте мастер -фу. Э, он, он это он у меня привет вы же недавно того самого ой конечно должны показать а, аккоматизировался. Да, да, аккоматизировал. Так, сейчас я принесу талисман, пока не здесь. Стоп, здесь. Буль, да я все знаю. Я в будущем была. Я все знаю. Да нельзя, чтобы меня увидели, Слушай, как ты... я беру талисман со шкатулки. Тут есть всякие бражья. А, Суперкот, иди сюда. Я тебе открою двери. Приходи. Мастер, фу, как у вас дела? Так, <с>... так, а а так я все, приди, я пошел да? за талисманом. Хочешь, погадай, котик? Давай. Так, вижу много детей у тебя, Нет, детей у тебя долгое время не будет, ну, ты, потому что сам не будешь хотеть этого. Потом я вижу у тебя светлое будущее, очень светлое. Но потом тебя прибьет одна девочка, звать ее будет Вика, она прибьет. Ой, не советую тебе такого пережить. Он... Скоро придет там ты? Ах ты без талисмана гадаешь. Что? Ах ты без талисмана гадаешь. Так, я ж гадалка. В будущем буду. Вот такая, да. Гадалочка. Это не потому что так, так, я так, путешествую так, по времени. Так, да. так где он? Так, талисман банник. Пришел. Ушел куда-то? Ушел из конца. Выметаемся. Мастер Фу, Фу. хотите Фу. я вам погадаю? У вас да, я понимаю, скоро нет, будет... не будет. А я вы... вижу, как у вас с Марианной скоро родится ребенок. Марианна тяжелая, то есть беременная. Сто шесть лет. Ну да. Он вообще до 300 проживет? Куда? Ты мне ничего не хочешь? Ты делать? что рассказываешь? Не можно рассказывать, о нем, а? Пойдем. Мне показалось. Закрой двери. Двери закрыть. Нам. Он наконец-то. Флайф. Так давно тебя не видела. Меня. Кушай, кушай. Ой, у, меня у меня была мор... морковка. А, у тебя морковка есть. Ой. Давай. Так. У. Пух, по часовой. Наконец-то. А, Так давно не трансформировалась. 300 лет, прикинь. Ну да. Так, так. скоро придет Тамтегер. Он захочет забрать э, твою силу, чтобы потом э, э, вернуть Адрианов. И он будет что-то искать что-то зеленое. Вам что-то говорили про какой-то талисман зеленый? Зеленый? Да. Карапас. Да нет, он не из твоей шкафу. Про него говорил какой-то чел с белым глазом Какой зеленый талисман? Суперкот, ты знаешь? Его... Вы его вряд ли видели когда-нибудь? Его воскресили, какого-то человека, он вам что-то не говорил про какой-то талисман Воскресили? Но... Вы Создатель. Да, он говорил про какой-то же вам зеленый талисман Клевер вроде а. А -а -а -а. Он будет его искать Талисман, ну, он будет его искать, он где-то есть. В этом времени где-то лежит талисман клевера. Ну, вам как минимум В этом нужно справиться. Да, есть, есть талисман клевера, есть. который дает другу кое-какую силу, но если я вам скажу, то это нарушит паралич. Поэтому я не буду говорить. Но он очень сильный. Ну и не надо. Он что-то типа талисмана Павлина. Так вот. Вот. Ладно. Пойдемте Талисмана быстрее, скоро повыси, появится, да? появится тайм-теггер. И он будет его искать. И, поверьте, талисман очень хорошо ну, спрятан. Так, пойдемте. Так, выходим. Ой. Выходим. Привет, я посмотрел город злодеев. Нет. Но это пока он может телепортироваться Он же и по времени путешествует Он может быть в любом времени Он может появиться через 5 минут, а может через 2 часа Тогда мы его подождем Посидим Или полежим не Лежать я не буду Нора! Что? Лежать? Как а. идеально, почему? Сейчас, подожди а, Мне нужно нору так. применить Так. Ой-ой, а -а -а. это уже плохо. А -а -а. Вот и тайм тегер. Этот. Самое а -а -а. логичное, что будет, если я поймаю, Товарищ я отведу там... к взрослым. Я отведу вас, их, к взрослым вам. Там они быстро расправятся. Ой, Самое обижнее. логичное. Что так. это сказать? Это забалбис. Да, да. да. Я только общее. что сказала, Ты кто знаешь? это сказала тайм тегер из будущего да придурок. Да, придурок. я его у него какой-то. Ну, привет. Какой? привет. Где? Где Что этот, это там? за фигня? Так, я я на ночь ходил, проверял весь Париж на злодеев. Ну он пришел позже. Где, Нара. где этот? Где этот? Ночью, там? сейчас день. Да, ну, да. да, где я вас уже не достану. Так, все, Баникс а, пришла и, и пора начинать. И вступает. Баникс вступает. Зачем ты здесь поставила на руку? Не умница. Не лезь, она сама разберется. Да. Не, не, не, не лезьте. Не лезьте. Не лезьте. Я сама. Да, Баникс сама разберется. Я отведу их глаза. просто, ну, я его отведу. О, он он, нибудь он нибудь прон... да, понятно, Ну, привет. Не лезьте. Привет. Я тебя проведу к взрослым, которым тебя отпинают. Ага, конечно, твои желания. Конечно, в моих всегда весь мир. Не трогайте. Иди, отойдите От канары. По-другому ты не понимаешь. Поверь, попадёшь на ловушку и больше не выберешь, не будешь петь свой поганый. рэп. Уйдите от канары. Моя канара, не трогайте. Уйдите от канары. Ваня, ты не кажется, что это слишком уже? Это канары. Отойдите от канары. Я заставлю все его порталы и он не сможет путешествовать. Собака Случайно Вышла Получай mm -hmm. no. Слушай прекрати Ты на весь город свои фигни Да, потом я дотрансформируюсь, а да. на все пропадешь. Жить Мы переплетаться не, по... не можем <laughs> Хорошо, я вы вам дам даже... даже... время, вы должны уйти Дракош, Дайте перед... ты куда полез? Дракош, лучше тут стоять. лучше. Тут, мне кажется, Нет, очень плохо достал боксу. уже Канара. Да, но она опять же тут появляется Так, отойдите, никто не с ними справляйтесь Я сама его просто отведу, отведу Я не могу стоять на месте и играть в кошки-мышки Слышь, мышки, кошки, иди сюда Научишься, или сейчас ты вместе с ним отправишься Я еще посмотрю, кто колол да, -палки. Так, уйдите, кошки-мышки Я отправляюсь за вас Вмешайте за баникс да, все, не мешайте мне. А мы должны просто смотрите. стоять на одном месте и ничего не делать. Да, да. именно так. Дракош, работа. пойми. Дракош, нет, ну я камеру. так не могу. Можешь. Дракош, нет, нет, ты хуже сделаешь, что ли? Чего, я что ли, в месте? А у а меня куда-то... Вы его не победите. Так, где мне где нужно составить... я должен нам отправить подходит. его в прошлое. Если он сейчас же не, не попадет в мой портал, я его расстреляю. Вопросик возник, что я делаю на крыльях. Это не вопрос. Да, не, не кажется, сказать. что это уже перебор? Мне кажется. Есть, у меня есть, конечно, идея. Бадик. Мне нужно, чтобы дракон. он попал, попал в мою нору. Видишь, он может телепортироваться. Да ты зас... дракон, я сейчас тебя лично... там пере... Теперь мы играем. Теперь мы играем догонялки стой, с драконом. Дракош, стой! Так, мне дракош, показалось, или он попал? Мне показалось, или я попала в него? Мимо. Мимо. Дракош, стой! Дракош, иди сюда! Дракош, дракош, дракош. Я, я, я, я из-за этого дракона -по -попадаю, в, -по попадаю в конору. Быть, ну вот и все, попал. Именно... Наконец-то. боже мой. Что за хаос? Дракоша. Ты Зачем ты дракона? Он должен ты... сидеть там был. Он мешает всему, всем моему плану. Дракош, я понимаю, ты хочешь помочь. Дракош, пой. Ой, да ты, да. Дракон ветра, отстань от меня, я вижу. Где он? И парил. Дракош. Дракош, дракош исчез, куда? Я стал ветром, понимаешь? Дракон ветра. это... Я тебя вижу, дракон. А я опять в нору попал. Рейд. минное поле какой. Где я ты? Лучше... Почему я? Я лучше... я лучше в дом зайду. Ты в окошко буду смотреть. Собака... Баковская. Ага, попалась. На, нужна не другая не идея. Что? Я не могу... А что? Я не могу... Тут, ты этот... Слышишь? тут этот пришел, тут этот пришел. Я ком... там тагеры дома проломал. Так, Гарина. Там сидела, Так, все, он попал, он попал. Или мне кажется? Он попался. Ура, все. А -а -да. Все, а -а -да. сейчас он отправится а -а -а. к владельцу, ну, сейчас он будет пока путешествовать там, попадет к владельцам. Ну, я, типа, мы, мы ничего не делали? Все, а, в принципе, все, я могу идти, до свидания. Нара, сейчас я пойду объясню и там все исправим. л логика. Отправляйся в Ледниковый деревень. Пока. пока. Да, пока. Где Балекс? Ладно. Я. Так, нет, все-таки пришлось вернуться, что? потому что э, а? что-то не так. Так, вот как я и знал, что-то да. не так. Что-то не, да. да. что не так. Да. Что-то вообще все не так. вообще все не так. Да ты что? что? Это... Я ж не вижу. Вот если бы вы не мешались мне. Мы тебе не мешали. Вы мешаетесь. Я думаю, вы тайм-теггеры по вам стреляю. За... Все, он в углу. В углу, да? да? Я использую. <связываю> у меня есть еще шанс. <связываю> я там случайно... Бьёшь, этот, да. Тут одного человека <связываю> немного встырила. <встрело. Где> <связываю> там было крутого. Ой, я не, до... я не тот телепорт. Я <связываю> так, что у тебя за шанс? <связываю> у меня есть еще один шанс. Опа. Это... Ну вот супер шанс как... Э, и что? Я Матыга. Не Чем Я тебе не поможет не Матыга? Не спахнем, спахнем землю. Я ну, не думаю, что в этот период тут ну, так круто. Ой, Так, да, спасибо, да. что ты отправил меня сюда. Я, ну, пожалуй, перезаряжу Талисман и уберу бы эти порталы. Так, минус эти. Да, тут, а то так, так, так. Нет, правишка. Да, убери. Мне не видно. Я моего в каком-то Египте. Тут ну, да красивый не. ледниковый период. Да я падаю ледниковый вообще. период. Первый такой слышу. А, я был в ледниковом филе. А я был в Египте, кажется, или что это было? Все, не мешай Но мне. Я... Кана... В Египте там лучше, кстати. Кана... В Египте... В Египте обслуживание Тут лучше. я использую другую нару. Или... Или это был... Мы что, будем это просто был... стоять и ничего не делать. Да, прикинь. Я могу я помочь кому-то. Вот, вот если хочешь, ты можешь, можешь вот. Ладно. Суперкот, иди. Нам я надо будет... Нам надо будет сдаться. Эээ, это Что? тебе В честь моего поражения. Что? Что? Я да. свои... Ты, Я а, да. тебе, ты, тебе ты, мозги Зашли, Зайди, зайди сюда. я тебе сейчас... Отойди, отойди, отойди. Отойди. Нам, мы Давай, нет, нет, нет, я что? сейчас что? тебе что? тоже что? мозги да. зонтиком вправлю Аликс, а да, да, да, да А ты мне что-то хотел да, дать, да. ты мне это не дал Мистер Бак да. Супер нет Супер Шансы тебе дал, не дал. Не надо, А что а ты мне дал из супер, супер Шансы кот, супер -кот. А то у меня много вещей Сейчас я тебе сдам Ты мотыг мне меня кидал же, да, а у меня Из всех времен Дело, там да. Вообще, честно, вот вот у, у меня есть. Да простит меня, Адриан, если узнает. Сюда а -а -а. Сюда, Нет, мы пойдем вон туда, подальше. Вот сюда. Мы станем на эти точки, а ты встань на ту. Я думаю, ему в а -а -а Да-да, на вот эту, встань Мне точку. Именно на эту. Ладно, Суперкот, давай последний раз попрощаемся. Перенеси, пожалуйста, мое место вот сюда. Хочу быть наравне с ним. Поставь свою метку здесь У меня нету вот, Ну поставь да. вот тут метку твоей. давай Да, всё, ну, всё. Давайте, давайте, давайте Ладно да. суперкод. Мы были хорошая команда и поэтому Быстрее Мы прощаемся Нет, Подожди Мне меня равно минута осталась Нет. Ладно, кот Что? Надеюсь а? Меня простят мои из Нет. прошлого, будущего, настоящего Не понял. Нет. Ага. Дело, Я предлагаю присоединиться к этому Я разрешаю всем шам. вам присоединяться а Можете пойдем. все присоединиться Можете все, я разрешаю всем вам Элестра присоединиться мой мой супершанс, быстрей Лови Нет. А теперь... Надо вытащить его, эту фигню Так, только бей, я могу бей. ходить Оно отдал, оно отдал Иди, Давай. гибите так Простите, хорошо Вообще-то я это, вот все Дракоша, Дракоша Выпусти дракоша. меня Дракоша, у тебя шиза а, все, выпустился. Она у меня Давай, все. Все. ломай, ты ломай сгони демона Дракон, Дракон, ты где? Дракош и значить, дракона. Давай Давай! Дракон. Ты используешь чудесную силу? А? Используешь чудесную силу и все справится. Дракош! Давай! Где дракош? Канара, дракоша! Всё, отлично, его, давай! Все, отлично, отличного тебе отдыха в Египтусе! Пора Ой. изгнать демона! Где? Быстрее! Лови, изгнать... демона. Демона. лови демона! Лови демона! Лови демона! Попался. Ура! Чудесный! Мистер Бак Вот такой финал я и представила Видишь, вы мы справились Да, вы молодцы, всем вам похвалочка И теперь ты не мини-бок, а мини-бак а, а, Мистер Бак. А ты свинка, свинка Ты супер котик а, супер -кот, точнее, а, Пегас и дракончик а, Так Кстати, мне где нужно кое-что сделать Вы, если что, потом забудете это Так что на секундочку, вы кое-что забудете, забудете Ладно, где трансформация Плав, отрекаюсь это да, вот. И потому что вы, вы восстановили забудете, Вы восстановили поколение. мой талисман кролика. Спасибо. Флав, по часовой. Все, все получилось. Все. все. мне пора. Нара. Получилось. Да, сейчас Помету. мы с тобой, все, Крис, уйдем. Все, заходи. Фига, составь себе, пока так. талисман. Пока. Зайдет, ну, кто-то в потал, убью.